Есть на земле большая страна прекрасно, чизна и духом сильно Богатство природы, широкий край Россия Вся родная моя, героев В память храни на века Священные земли, победный май Россия Здесь берегли достоинство, честь Здесь волю храбрых поступков не исчез Здесь мирное небо над головой Далось большой ценой Славься Священные земли, победный май, Россия Здесь я родился, здесь пригожусь И жизни, если нужно, дам я за Русь За белый рощи, любимый дом И всех, кто будет в нем Славься, родная моя, героя, В память храни на века Священные земли, победный май, Россия Века. Священные земли, победный мат